С 1 сентября Казань вместе с рядом других городов, за исключением трех определенных, лишится процедуры согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. Вице-премьер России Марат Хуснулин решил упразднить процесс согласования проектов застройки с муниципалитетами. Соответствующий момент имеется в пакете поправок к градостроительному кодексу страны, которые могут начать действовать уже с осени. Возможность согласования архитектурно-градостроительного облика города может остаться только у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. На взгляд обывателя, может показаться, что исключение сделали лишь городам федерального значения, где своевольность недопустима. Для столицы Республики Татарстан и других городов, где такое согласование было обязательным, действует отсрочка, которая истекает через три месяца. На мой взгляд, это не приведет к улучшению архитектуры российских городов, это однозначно. Потому что уже сегодня можно наблюдать, там, где нет архитектора в малых поселениях, среда, конечно, деградирует. Но, конечно же, архитектурную составляющую я бы не отменял так лихо и не оставлял бы только в трех городах с точки зрения архитектуры, архитектурного наследия и значимости городов, чем, не знаю, Казань, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург отличаются от Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга. Сокращение административных барьеров есть несколько существенных нюансов, один из которых ⁇ как в конечном итоге будут выглядеть города, если архитекторы станут реализовывать свои проекты без оглядки на градостроительное окружение. Вследствие этого напрашивается еще один не менее важный вопрос. Чем же обусловлен выбор городов, претендующих на грамотно архитектурные решения? Ведь региональные ничем не хуже. По словам архитектора Гульнара Акбаровой, в городах без архитектурного согласования может начать прорастать самый настоящий беспредел. В таком случае отмена согласования фасадов окончательно развяжет руки невежеству. Если вот так такая утопия настанет у нас, да, то что все это отменяется и каждый делает что хочет, но мы просто будем жить в хаосе помойки, то есть у нас есть в россии такие регионы да, где архитектурная как бы деятельность согласование архитектурных объектов полностью упущено, ну но по факту это такие фавелы, кто что хочет, тот то и делает. На данный момент в республике продолжают действовать методические рекомендации Кабмина Татарстана на согласование архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. Требования установлены на основании градостроительной документации, местных нормативов, правил землепользования и застройки. Последние и не позволят выпустить ситуацию из-под контроля. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз.